Учет является той целью, куда надо долбануть, если вы уже умеете долбить. Ну, естественно, цифровка финансового управляющего учета там, отдела продаж, маркетинга на амбразуру вот этого всего великолепия образуется. Также они все-все-все автоматизируют. У них там, в общем, привет, меня зовут Николай Ившин. Сегодня мы поговорим о предпринимателях, которые настраивают трехуровневый отдел продаж, также делегируют все процессы, все автоматизируют досконально в своей компании, но, к сожалению, у них дырка в кармане. Итак, ставь лайк этому видео, подписывайся на... На канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Ившин Николай, поехали! Итак, у нас есть предприниматели, которые где-то учатся, постоянно там совершенствуют свои навыки, выстраивают трехуровневый отдел продаж, делегируют, также они все-все-все автоматизируют, у них там, в общем, такой некий штаб, где у них все посчитано. Но когда их начинаешь спрашивать, там, сколько денег у тебя, да, там, какая у тебя прибыль, они толком ничего сказать не могут, но зато у них там все вопросы решены. Как правило, такие предприниматели ставят себе цели вырасти в 10 раз, ходят например, примерку, я не знаю, Porsche Cayenne, там, Mercedes, Геледвагена, они уже там рассматриваются. Там, в своих мечтах там, 28 проект, который приносит там, по 80 процентов годовых на вложенные деньги, а вложенные деньги они там заняли там, крупными суммами у инвестиционных фондов. В реальности у такого предпринимателя там 5, 8, 12 лет вообще ничего кардинально в бизнесе не меняется. Он становится все умнее и умнее. Но если рассматривать его отчет прибыли и убытков, у него там как бы такая прямая, что особо там наш клиент не жив, да, или такая мягкая, мягкая, мягкая, мягкая угасающая по прибыли. Ну, в общем, по факту это деградация. Ну, естественно, цифровка финансового бухгалтерского учета, там, отдела продаж, маркетинга заменила привычное. Там надо больше пахать, надо больше там вливать свои энергии в бизнес. А на амбразуру вот этого всего великолепия образуется здоровье, время, да, там взаимоотношения с семьей, там с близкими какими-то людьми. Все в бизнес, бизнес, бизнес, бизнес. А мы умные, жестко умные, умные, потому что мы ходим на курсы, вроде пашем, пашем, пашем, но когда начинаешь с таким предпринимателем разговаривать на фоне цифр, он почему-то начинает плавать. Или говорит, у меня в компании все зашибись, а, прямой вопрос, а как у тебя в личных финансах, он говорит, о, в личных финансах вообще дыра. Я могу сказать однозначно, то, что если у вас уже в бизнесе все посчитано, все нормально, вы управляете им, то тогда и в личных финансах у вас все нормально, и со временем у вас все нормально. То есть у нас не может быть взаимоисключающих таких вещей. А, итак, я писал такого типичного предпринимателя да, на развитии который вроде там пашет, пашет, пашет и крутится как белка в колесе. И у нас есть там возражения, да, которые мы ну, очень часто сталкиваемся, я хочу их озвучить. Первое возражение. А обычно я начинаю беседу с такими предпринимателями, говорю, слушай, давай наладим управленческий учет, давай посчитаем финансовую модель, давай запланируем прибыль чистую, которую ты хочешь там, через месяц. Давай запланируем это все в среднем чеке, в количестве чек чеков, там, в показателях э, рентабельности, э, сколько у тебя будет постоянных, сколько будет переменных затрат. Ну, в общем, куда идем на цифрах, да, там распишем подробно задачи. Первое, что говорит такой человек, он говорит сейчас, сейчас, вот прям сейчас, сейчас. Я заработаю денег, и мы обязательно с тобой все посчитаем. На самом деле он никогда не посчитает. Он будет долгими зимними вечерами это все откладывать. Естественно, не будет это все считать. Постоянно будет в режиме оврала, и постоянно он из колеса белки не выберется. Такое я наблюдал уже ну, много, там, сотен раз. Второй момент, когда предприниматель мне говорит, то, что от а чего там считать. То есть в бизнесе ну, то есть маленький показатель, мало цифр, и он говорит, что там считать. Вот. Как правило, такой предприниматель уже там, 2, 3, 5, лет в бизнесе, и он, ну, он не понимает, что застой в его показателях – это отсутствие расчетов, отсутствие четкого финансового планирования в его организации. Третий пункт предпринимателя, да когда он мне говорит «у меня уже все посчитано». И все автоматизировано. Это для меня прям вообще как красный маркер, вот прям вообще нарисовано. То, что я понимаю, передо мной антипредприниматель, который вообще не понимает, что такое управление, что такое управленческий учет, что такое бизнес. И, возможно, его бизнес долбит в минус постоянно. Четвертый тип, да, когда он мне говорит, у меня есть бухгалтер, у меня есть 1С, это можно там автоматизировать все на Битрикс 24. А, и я понимаю, что человек путает управленческий учет либо с бухгалтерией, либо с метриками по отделу продаж. То есть Битрикс это для отдела продаж, 1С бухгалтер это для бухгалтерии финансово-управленческий учет это для тебя но ты не понимаешь что он существует ты даже не, не знаешь как чего то посмотреть и крутить и пятый, да напоследок человек говорит у меня все нормально а чего нормально, чего ненормально, чего ты там считаешь, чего не считаешь, а, непонятно. В этих словах я понимаю, что человек идет к кассовому разрыву по-любому, потому что он ну, вообще не знает, куда двигаться. Цифры это не его, но он предприниматель, бизнесмен. И он просто напрополу продалбливать стены. И, как правило, он не говорит мне, Коль, надо там посчитать или учет внедрить. Он мне говорит, Коль, слушай, а я всю жизнь стену там пробиваю, убом. это вообще нормальный подход или нет? Нет, ненормальный. Ну, есть ребята, толковый, более толковый метод, когда ты знаешь цель, и бьешь по цели, да, головой. Или когда ты просто долбишься, как дурачок, а все стены, а как бы а цель в упор не видишь. Ну, в общем, для таких ребят финансово-управлический учет является той целью, куда надо долбануть. И если вы уже умеете долбить, ну, как бы указание на цель вам не помешает. Коля, добави, э, добавим про трехуровневый отдел продаж. Ты же вообще ничего не сказал. Ну да, я, я, смотри, я, в общем, не хотел ничего про трехуровневый отдел продаж говорить, потому что эти предприниматели, они учатся, ходят там на... Как автоматизировать все, как выстроить трехуровневый отдел продаж. Никто, естественно, ни хрена ничего не автоматизировал и трехуровневый отдел продаж не сделал. Но когда им говоришь давайте посчитаем, посидим, запланируем, они начинают сваливать все как тараканы вот на этот, на белый мел, там, на дихлохоз. Поэтому вот я там, как, какой у меня был подход, да, там, зацепить их заголовком, вот этим трехуровневым отделом продаж, потом сказать, что вы, ребята, вообще ни хрена результатов не достигаете, потому что есть пять пунктов там, ну, таких вот, как бы, совсем улетевших за курсы. И потом сказать, чувак, ты не такой, заходи к нам, в общем, на ДДС, на Воронки, на вот эти все, в общем, залетай в мир финансов. Вот как-то так я хотел по-любому у нас там уже подписчиков мотаться, поэтому внизу будет ссылка на финансовую модель, на файл DDS, который мы даем тебе совершенно бесплатно. Подключайся к нам, мы там тебе дополнительно отправим промежуточное видео, где ты вольешься в мир финансов. Поэтому ты зайдешь по ссылке, которую я оставлю в этом, под этим видео, и ты скачаешь файл DDS, финансовую модель бесплатной версии. Скорее всего, купишь шаблон финансовой модели Pro, где можно составить план, где можно составить факт, где можно подробно расписать задачи и кучу-кучу всего ты посмотришь в следующем видео. Ну и, конечно же, ты подписан на мой YouTube-канал, ты поставил колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и после просмотра этого видео ты перейдешь на мой YouTube-канал, где у нас есть плейлисты с предпринимателями, где работает с ним финдиректор а, в разных нишах, там, в строительной сфере, в клининговой сфере, в сфере косметологии. В общем, много-много всяких полезных материалов, поэтому приходи прямо сейчас, скачивай шаблоны и заполняй их. Если у тебя есть какие-то вопросы, пиши обязательно. А сейчас приходи на мой канал, там очень много полезной информации. Э, по, про финансы и управление.